Своим умом никто не сможет спастись Вы также своим умом не сможете понять Писание Люди, которые пытаются своим умом понять Писание Они находятся в глубокой ереси Они заблуждаются сами и заблуждают других людей Ищите Господа Бога, который даст вам ум Христов Который даст вам Духа Святого Который и разъяснит вам Писание, который и проведет вас в жизнь вечную. Пока вы не найдете Господа Бога, вы не сможете унаследовать жизнь вечную. Вы не сможете даже найти тот узкий путь, по которому идти в жизнь вечную. Не говоря уже о том, чтобы кому-то другому указать на этот путь. Единственный путь в Царство Божье – это Иисус Христос, которого нужно найти. Все писания говорят об Иисусе Христе, которого необходимо найти, который проведет вас в жизнь вечную. А своим умом вы заведете себя в тупик, вы заведете себя в погибель вечную, и оттуда уже никто вас не сможет вывести. Да благословит вас Господь наш Иисус.